Привет всем, с вами канал Не веришь нам, проверь сам". И у меня канал то, что Не веришь нам, проверь сам, он на разную тематику, не только там в одну сторону какую-то. Сегодня я например столкнулся вот как сгенерировать QR-код. И хочу вам показать, как делаю это я бесплатно, не обращаясь ни в какие там компании, чтобы вы генерировали, вы заплатили билеты. Банка России Вот он у меня Есть эта ссылка Я ее оставлю под видео Копируйте Вставляйте в поисковую строку Enter Генератор QR -кодов. Здесь можно зарегистрироваться 14 дней бесплатно будет Можно виртуальные визитки создавать Текст, email Но Меня, например, интересует ur-адрес так вот например канал не веришь нам проверь сам копируем URL ссылку вставляем здесь есть статистический динамический qr -код. динамический это по моему когда там он счет идет, сколько по ней переходило людей, еще что-то. Надо будет регистрироваться. Но там регистрация 14 дней бесплатная. Все, создаем QR-код. Вот нам выдали QR-код. Загружаем к себе на компьютер. Здесь вам предлагают зарегистрироваться. Я не регистрируюсь. Ждем вот несколько секунд. Все, вот скачалось. открываем, вот она картинка, вы она у вас на компьютере. дальше вот у меня телефон, я скачал программку сканер QR кода, открываем, наводим Открыть ссылку и вот нас отправляет на наш канал не веришь на проверь сам вот мы с вами сгенерировали бесплатно qr-код и теперь эту картинку можно загружать в сетях еще где-то но ну, это как типа ноу-хау сейчас идет эти QR кода для нового молодого поколения вот я с этим столкнулся я разобрался и вот я вам показываю проверил сам вот бесплатно я сделал qr код генерировал QR -код. ставьте лайки подписывайтесь на канал не веришь нам проверь сам всем удачи пока